на мероприятии на этом вы делаете ну нет я не могу сказать что мы что-то делаем на мероприятии я как обычно приехал к своему другу родственнику как угодно обзовите к павелу но ну, в общем все традиционно поддержать его поскольку ситуация у него мягко говоря не особо меняется выборы не швы выборы, а собственно Товарищ Рейдер, это по-прежнему сильный, как никогда. Так что а то, что сделан хороший праздник, посвященный одному году фитнес-клуба, это отлично. Дмитрий, как -то вот то, что произошло с вами с ним, это было ну, предсказуемо или нет? Ну, а, честно могу сказать, мы с ним это обсуждали еще до того, как мы входили в избирательную кампанию. Ну, всех тонкостей ты никогда предсказать не можешь а, а, у, у него а, у него все больше находят и у меня все больше находят поэтому это выглядит уже очень смешно у него есть а, документы нотариально заверенные а мне предъявляют экселевские таблицы не заверенные ничем поэтому в общем методология одна и та же ну, а как... Прогноз вот сейчас это все опубличено. Я имею в виду по совхозу еще больше внимания привлечено. А, есть шанс, собственно говоря, что рейдеры отстанут? Нет, нет, никаких даже вариантов. Дело в том, что а, ну, рейдеры понимают, что они делают, и а, поскольку публичность ему абсолютно фиолетово, а, вот если мы говорим о массовости а, отстаивания интереса Павла Николаевича и совхоза в первую очередь но она по-прежнему по присутствует, но, на мой взгляд, она должна быть существенно выше, вплоть до выхода целых фракций из Государственной Думы, потому что я считаю, что это будет, это будет реально действенным сигналом власти, когда, по сути дела, если там одна или две фракции просто покинет Государственную Думу в знак протеста э э, по такой расправе, а все остальные публичные заявления, ну, как сказать, знаете, есть а, такое а, в политике это ты, однотысячное п, п, китайское предупреждение. Ну, пока людей не будет массовой, в том числе облеченных властью, отстаивать именно вот таким способом, уже методы, как говорится, публичной народной демократии, на мой взгляд, исчерпаны. Давным-давно, причем, не это произошло года три назад еще. Вы, вот честные выборы как бы, есть, а, по, Ну, честных выборов нет и не может быть, но только тут надо все-таки еще понимать, что механизм выборов, он по-прежнему остался. Выборы как механизм работает отлично, правда, действительно. Другое дело, что к нему приложены грязные руки, но это вовсе не означает, что не, не надо выдвигаться, я это говорю открыто на своем примере, на примере Паши. Не, это не означает, что не надо выдвигаться и более того, не, что это абсолютно не означает, что нельзя, нужно быть наоборот наблюдателем, принимать участие во всех этих а, аспектах. Дело в том, что а, действующая власть уйдет, будет пятилетка пышных похорон. Кто вам потом будет делать вам выборы? Вот это вот, вот, вот какая-то иллюзорность, вот эта пассивность. А вот э, они должны уйти. Ну, идут они, ну, сдохнут. А вы потом придет кто бы вместо вас? Придут такие же прапорщики, потому что они в этой системе варились, принимали. Собственно говоря, как мы проиграли власть в, в 90-х годах? Да попросту говоря, потому что мы занимались другими делами, там, выживанием физически. А те люди, которые были за нашей спиной, хлопнули в ладошки и сказали, ага, власть-то оказалась не, не, не, не, никому не нужная. И поэтому вот этот, инф... этот инфантилизм, типа, выборы нечестные, там, кандидатов нет. А кто будет за вас этих кандидатов делать? Кто за вас будет делать эти выборы? И вот это все время ожидания, мир ожидания, что вот кто-то придет, полникала, Потапенко, Грудинин. Да не Потапенко и Грудинин делают страну, а вы делаете страну. А мы делаем там, ну, мы маленькие какие-то кусочки делаем. А если вы будете пассивны, то ни Грудинин, ни Потапенко ничего не сделают. Какие шансы у КФР? Шансов, ну, я сейчас могу сказать, что про выборы я, для меня уже 20-й, я могу сказать, что то, что произойдет в Государственной Думе, это то, что произошло в Мосгор. Куда интереснее даже не сам КПРФ, а то тех кандидатов, которых провело так называемое «ядро». Будущее Госдумы – это «ядро против ядра внутри ядра». Потому что в рамках четырех бюджетных партий, в том числе и КПРФ, партия власти засунула такое количество себе технических кандидатов, которые еще им обойдутся боком. Поэтому на этой я могу сказать, что следующее вот это госдума будет очень любопытной для всех во всех смыслах. И поэтому я бы рекомендовал всем абсолютно оценивать не логотипы партий, а оценивать людей смотреть за их, извините, трекингом, то есть, грубо говоря, что они делают до этого, вчера, позавчера. Большая часть людей в публичном пространстве всплыла не из воздуха. А какой они, извините, логотип используют, я это называю печатью, используют для того, чтобы добежать до вершины этой горы. Вот мы сейчас находимся, здесь огромное количество детских аттракционов, там, условно говоря, вулкан. И вот каждый ребенок лезет с разной стороны, но вершина все равно одна. И поэтому категорически неверно цепляться, смотрите на людей. Это более важно. Люди и их дела. Многие предприниматели идут в политику, чтобы потом заниматься протекцией собственного предприятия.